Смотреть сквозь призму радости на мир, В вещах привычных замечая чудо, Судьбою быть любимой и людьми. Тебе желаю, дорогая Люда, Не будет в твоей жизни пусть потерь, Добро с любовью множатся с годами. Ты в лучшее, Людмила, просто верь, И щедро жизнь укрась свою мечтами. Наполненных тебе желаю дней, Улыбками родных, теплом сердечным, В делах успеха, классных новостей, Удачи и везения, конечно. А главное – здоровое быть всегда, Унынью никогда не поддаваться И вопреки летящим вдаль годам Такой же энергичной оставаться. С днем рождения!